26 апреля жители Казани отмечают День родного языка. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета устраивают мероприятия, посвященные значимости изучения татарского языка для сохранения национально-культурной идентичности. Несмотря на диалектальные и территориальные различия, татары являются единой нацией с единой культурой. В этом году э -э, наши студенты прочитали и свои произведения на разных языках, на татарском, русском и английском языках. Традиционно в институте проходят подобные мероприятия, и они проводятся не только ко дню родного языка. 26 апреля исполнилось 136 лет со дня рождения Габдулы Тукая, который вошел в историю татарской литературы как великий поэт и литературный критик. Творческая деятельность поэта продолжалась всего 8 лет. За это время он успел стать символом татарской поэзии. Если Александра Сергеевича Пушкина называют «солнцем русской поэзии», то Габдулу Тукая называют «солнцем татарской поэзии». То есть тукай это символ татарской литературы, татарской поэзии, татарской культуры. И если мы говорим о диалоге культур в масштабе всей страны, то так как все россияне знают Пушкина, так и все россияне знают Кабдуллу Тукая. Напомним, что активное участие в организации праздником приняла Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая. Уже много лет она готовит бакалавров и магистров, знающих литературу и язык татарского и тюркских народов. Поэтому за культурную достоверность мероприятия сомневаться не приходится. Веста Хобер, Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.